В этом видео я хотел бы рассказать, как можно э, сделать каменный кирпич. А, в Майнкрафте очень много вот таких вот блоков э, такого серого цвета. Это, собственно, практически сам распространенный блок, который представляет собой обычный булыжник. Вот мы разбиваем его киркой и у нас появляется булыжник. Э, начинаем добывать несколько булыжников. И хоть изначально здесь камень как бы гладкий, встречается в природе, но если мы разместим этот элемент, этот булыжник на земле, то мы увидим, что он вот такой вот. Прям видно, что он состоит из таких маленьких камней. Наверное, это не всегда хочется такой булыжник иметь, поэтому лучше его обработать в печи. И, э, Для обработки булыжника да, нам печка, потребуется так. вот такая И вот мы печка. Активируем вот, мы да. ее, помещаем. Ровный, да нижнюю часть печки топлива, например, бревна, камень. В верхнюю часть помещаем наши вылажники. И тем самым мы начинаем изготавливать из вот таких... Ребят, и вот сегодня я вблокал и решил записать об этом видео, ребятки. Да, я в Майнкрафте. Давайте прямо сейчас поменять. Обычный камень, тот сами который мы добыли. Вот у нас идет процесс добычи. И, соответственно, хотелось бы сказать, что если вам нравится это видео, то подписывайтесь на мой канал, лайк, like. жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о, по мере выхода новых о, видео вот. по Майнкрафту. 30, Итак, у нас и вот идет изготовление дорог, камней, существует. мы получили Но 4 камни. Теперь вот. а, нам даже не обязательно подружите. использовать верстак, мы и просто берем вот и располагаем четыре камня вот таким вот образом квадратным получаем 4 каменных кирпича каменные кирпичи они в готовом видео выглядят вот так, сравните вот, с обычным бумагой, да, то есть это мне кажется гораздо красивее и сразу видно что это не природный какой то материал а скрафченные ванны тут ферму, потому ферму очень годный. очень красивый но это еще не все, что можно сделать с камнем а, Вот у нас сейчас здесь обжигается Мы получили 4 камня да? Теперь берем эти же самые камни, которые мы расплавили И еще раз помещаем их в печку И что же мы видим? У нас в печке сейчас получится гладкий камень Для этого нам нужно так, сюда сюда вот камень, он имеет э, такую текстуру Вот все, ферма да, готова Россия, Теперь Россия, нам нужно, чтобы, э, чтобы она чтобы Сейчас нравится, я вам ее покажу ручилось, Чтобы она работала, чтобы она нам давала а и Вот ставите. Это не шутка. Так, тупо, ну, копать копайте То вот, есть э, это прям такие нет, вот с такой границей. В принципе, так, в, в принципе тоже, тоже э, выглядит ну, прикольно из стороны, ну, да, чем вот, же напоминает бетонный блок? Бетон? Вот. Да. Кстати, а не работает. Вот. И, вот, в общем-то, все, что я хотел и рассказать и про 8 камень, проближники и ровный, то, что так? можно, какие строительные так, материалы так. можно из них получить. Всем спасибо за ну, внимание знаю, и дуба. до встречи.